Уже четыре часа утра. рабы спать, ложиться. Светильник. Теперь можно спать, ложиться. А. А. Чё? Какого? Что я здесь делаю? Я вроде спать дома ложился. И часы на мне. Без 26. Пятница. Я же вроде в среду спать ложился. О, ни телефона, ни ключей. Как я здесь оказался? О, черт. Так, ладно. А мама, наверное, уже меня ищет. Надо идти домой. Шо шо что ж ты вообще проснулся? Так, это же... Да, это стройка. А, как я хочу спать. Я два... Я два дня спал. Почему я сам с собой разговариваю? Ну да, ясно. На это ответов нету. А, буду вылазить. Что уж? А, что-то у меня голова болит. Ой, как же я надеюсь, что это все плохой сон. И Я сейчас проснусь, и мне не придется идти до дома. Как же я спать хочу, а? Сейчас пойду и спать лягу. Видимо, не лягу. Ключи. Пец. Ладно, сколько там у нас? Без пяти шесть. Мама где-то в семь встает. Посижу часик в беседке. Подожду